В эфире канал «Стройгарант Анапа. Здравствуйте, мы находимся в Сабанабалке. Жилой комплекс «Жемчужина». Сразу отмечу, это недалеко от Черного моря, всего 12 километров до Анапы. Ну и касаемо «Жемчужина», это не просто 220 участков земли, на которых уже построено 180 коттеджей. Один из которых, кстати, уже готов к продаже. Это дом площадью 86 квадратных метров. Очень интересный проект, скажем так, небольшой, не маленький, универсальный, интересный. Более подробно об этом сегодня в нашей программе. выполнен в лучших традициях постройки строй гарантанапа. Мы здесь видим вновь а, штукатурка у нас а, Баумит. Всегда я отмечаю, что она универсальная, то есть хорошо держит температуру. Мои любимые слова, да, зимой не холодно, летом не жарко. А, далее у нас там утеплитель. Это Минвата. И я уверен, что самое интересное место это у нас терраса. Ее площадь более 30 квадратных метров. Ее можно застеклить. Это уже дополнительные работы, тоже, которые может выполнить строй гарантанапа Или поставить а, какие-то стены. В общем, все, что душе угодно, можно сделать здесь, потому что места достаточно много. Кстати, это место не входит а, в общую площадь а, жилого пространства, так что увеличить пространство жилое можно вот именно за счет этой самой террасы. Ну и здесь мы видим, что есть у нас а, выход а, на крышу, которую также можно использовать для различных целей. Террасы Мы попадаем, сразу отмечу, в очень большую кухню-гостиную. Ее площадь более 44 квадратных метров. Просторно, уютно, светло благодаря вот такому вот входной группе с террасы. На кухне теплый пол, плитка. Ну и, конечно же, отдельного внимания здесь требует именно вот эта зона, ну, на наш взгляд, Кухня будет расположена а, напротив окна, это хорошее освещение. Здесь мы видим уже есть вывод под раковину, горячая холодная вода, водоотведение. 50-я труба. И на соседней стенке мы видим достаточно большое количество розеток. И я предполагаю, что здесь будет рабочая зона, столешница и вся необходимая бытовая электротехника. Ну и если б я, например, здесь я проектировал свою личную кухню, думаю, два пенала под различную посуду, под крупы, очень гармонично и красочно вписываются в левую и в правую сторону. Также много места для дополнительных ресурсов, куда любая хозяйка может разместить все свои вот эти вот а, приборы для домашнего очага, для домашнего быта. И интересно будет посмотреть на этот дом, когда вы его купите, как все будет выглядеть уже в решающей финальной стадии. Кухню-гостиную можно считать своего рода перекрестком, где мы попадаем во все остальные комнаты, но обо всем по порядку. Хочется начать с главного входа, где достаточно большая уютная прихожая. Она достаточно светлая, большое окно, 7,5 квадратных метров и коммуникация тоже здесь выглядела для управления. Напомню, что электричество 15 киловатт управляется отсюда, счетчик автомат, конечно, тоже есть. Электрокотел и управление теплым полом То есть все предусмотрено в одной зоне Ну и как мы можем здесь увидеть Очень хорошо сюда можно вписаться Или встроенная мебель Или большой гардеробный шкаф Ну в общем все для уюта, все для комфорта Ну допустим лично я себя здесь чувствую достаточно свободно Перейдем дальше уже к спальным комнатам Первая спальная комната, можно сказать, маленькая для этого дома. Ее площадь составляет почти 12 квадратных метров, но достаточно уютная. Опять же, окно обязательно, поэтому освещение, естественно, дневной свет здесь обеспечен. Предполагаю, что здесь будет кровать. Мы видим сразу, что есть предусмотренные розетки для тумбочек. То есть можно поставить или гаджеты заряжаться, или световые приборы. Ну и напротив стена, где уже предусмотрен выход под телевизор, но ну и также розетки. Мне в данных проектах очень нравится, что делает строй Гранд Анапа, Уверен, что не придется пользоваться переносками, как в квартирах. Мы это достаточно часто встречаем. И на заметочку, это очень хорошее решение. Пройдемте дальше. Две спальные комнаты разделяет санузел. Он тоже достаточно просторный. Вот видите, да, вот размах моего крыла позволяет даже до стены не дотрагивать, он 6,5 квадратных метров, здесь уже тоже выведены все коммуникации, по качеству можно а, смотреть прям отдельно, мы видим, что ничего не выступает. Кстати, касаемо качества плитки, мы всегда обращаем внимание на уровень горизонта и на ее ровность, это как бы, не знаю, или моя болезнь, моя фишка, я люблю, когда плитка выложена качественно. Я вижу, что качественно, и вот а, сами видите на видео, что это именно так. Душевая кабинка здесь тоже будет: светло, натяжные потолки, свет, все прекрасно. Смотрите, если на этот санузел внимательный, то можно себе представить, что вот именно здесь будет находиться стиральная машинка. Мы видим выводы под нее уже есть, скорее всего бойлер для подачи горячей воды и в едином, мне кажется, стиле будет какая-то столешница, такая небольшая специально для стиральной машинки и уже здесь будет раковина. То есть, если представить себе, можно сделать все это в единой плоскости и будет смотреться достаточно неплохо. Ну а самый главный трон дома будет находиться вот с этой стороны здесь тоже все уже грамотно выведено. Вторая спальная комната, ее площадь составляет 16,5 квадратных метров. Просторно и уютно, даже когда здесь станет большая двухспальная кровать. Сразу обращу внимание, что уже предусмотрено здесь электричество для вашего индивидуального, скажем так, полочки, тумбочки, освещения. То есть, если муж спит, к примеру, здесь, жена может читать газетку, книжку или в телефоне сидеть. Собственно говоря, то же самое может делать и супруг сам управлять своим освещением. Ну и конечно же электричество, зарядка гаджета, может быть будильник, может быть какие-то колонки. А, отмечу, есть конечно же радиатор, будет достаточно тепло. Кстати, в каждой комнате этого дома есть отопление, есть тепловой радиатор, Ну и наверное Интересный момент, что именно с этой спальной комнаты вы также можете попасть и выйти на террасу. И маленькое окошечко, которое позволяет дать свежего морского воздуха в это прекрасное помещение. Так что есть над чем задуматься. Обратите внимание, проект очень интересный, уникальный. Это проект дома 86 квадратных метров. Крыша выполнена из металлочерепицы. Напомню, что утеплитель здесь минеральная вата, но и также на крыше имеется снегозадержатели, что достаточно безопасно, потому что в Анапе иногда тоже бывает снег. Здесь используется четыре слоя минваты, хотя по технологии говорят достаточно три, для более надежной звука и теплоизоляции. Касаемо крыши, она вентилируемая, то есть никакой влажности здесь тоже не будет, все продумано. Мело, можно сказать, прекрасный, уютный дом. Кстати, крыльцо здесь 5 квадратных метров. Просторно, свободно, и тумбочки могут сюда вместиться, и обувь можно поставить, и босиком зайти непосредственно в сам дом. Ну и, кстати, дорогие друзья, данный проект вы можете заказать и отстроить гарант Анапе на любом свободном участке по своему собственному индивидуальному проекту. Кстати, мы работаем со всеми видами ипотеки, со всеми видами материнского капитала, сертификатами. Если есть какие-либо вопросы, звоните нашим менеджерам, телефон увидите на экране. Или пишите комментарии с вопросами, мы обязательно на них ответим. Ну что дорогие друзья, на сегодня это все. Скоро с вами увидимся. Ставьте лайки, для нас это очень важно. До новых встреч, пока!